В последнее время благополучие марки БелАЗ зиждилось на двух китах, имя которым — МТУ и Камминс. Ведь именно этими моторами оснащались самые востребованные модели — самосвалы серии 75-13 грузоподъемностью 130 тонн. Теперь ситуация изменилась. Из-за санкций белорусский производитель сверхтяжелого Комтранса не может закупать иностранные двигатели. И в Жодино начали спешно искать замену импортным агрегатом мощностью более полутора тысяч лошадиных сил. И нашли. В качестве альтернативы белорусам подвернулся 12-цилиндровый российский ЯМЗ объемом 26 литров и отдачей 730 сил. Обычно он применяется на вдвое меньших самосвалах. Грузоподъемностью 55 тонн. Скажете, неравноценная замена? Все так. Однако инженеры нашли весьма элегантный способ компенсировать двукратную нехватку мощности. Как известно, все большие карьерники грузоподъемностью от 100 тонн имеют электромеханическую трансмиссию. При такой схеме дизель лишь вращает генератор, а тот, в свою очередь, питает мотор-колёса колеса. так принято называть колеса со встроенными электромоторами. Соответственно, можно оставить мотор колеса прежними, но запитать их сразу от двух источников энергии — генератора и аккумулятора. Что, собственно, БелАЗ и реализовал, внедрив батарею емкостью 730 кВт-ч. Получается интересный конструктив. Выезжая из карьера, самосвал тратит накопленную аккумулятором электроэнергию. А при спуске включается система рекуперации кинетической энергии, когда мотор колеса работают генераторами, заряжая батарею. Очевидно, что возросшая масса грузовика не сильно волнует эксплуатантов. А немалую стоимость аккумуляторного блока наверняка компенсировала невысокая цена ярославского мотора. Он стоит много дешевле мощных импортных дизелей. В любом случае, первый 130-тонник готов, чтобы пройти испытания на разрезах Кузбасса. По предварительным прикидкам, новинка будет заметно экономичнее традиционных аналогов, а кроме того, позволит экономить на техническом обслуживании. Поясним. При спуске водителю вообще не нужно использовать штатные тормоза, что позволяет сберечь детали тормозной и гидравлической системы. В общем, пока авторам гибрида видятся сплошные плюсы. Поэтому сейчас БелАЗ работает над аналогичными машинами других классов, Грузоподъемностью 90 и 220 тонн. Все они получат электрическую начинку, собранную исключительно из российских и белорусских компонентов. Главное, чтобы столь мудреная конструкция не испугала горнодобывающие компании. Впрочем, в нынешних условиях им, что называется, недожиру. При подборе новой техники придется буквально брать, что дают.